Пустынная центральная улица Новофёдоровки. Одиночные люди прогуливаются. В основном никого. Солнышко, прекрасная погода. Сейчас доедем до пляжа. Посмотрим, как там обстоят дела. Сильный ветер южный. Поэтому навряд ли там сегодня рыбаков будем наблюдать. волнуется, ехал сегодня когда он во Федоровке. видел это куча лежачих полицейских Даже же местечко есть Несмотря на такую солнечную погоду Ветер просто ураганный По волнам должно Сейчас подойдем поближе Ох, какое. мы сейчас едем как раз вот на дорогу вдоль моря, которая до Евпатории. В прошлом видео я не с самого начала показал, откуда она выезд начинается. Потому что не нажался у меня что-то запись. Сейчас вот смотрите. Кстати, домики можно арендовать прямо на берегу, прямо на море. Но, мне кажется, тут сырость такая в них. Ну, не знаю, честно сказать, не был тут. <coughs> и вот тут съезжаем на грунтовую дорогу. И по ней вдоль моря едем до трассы евпатория саки По правую руку у нас озеро летом оно пересыхает практически вот а вот за этим вот зданием вот там вот начинается длинная длинная набережная вот там, которую все никак не построит то есть она уже построена но еще без э, осветительных фонарей там никаких то есть шезлонгов никаких навесов теневых только набережная бетонная с этим смощенной дорожкой Вот как-то так для тех кто по прошлому видео не понял как сюда пробраться вот отсюда где-то я начал снимать тот видеоролик Дорога между Новофедоровкой и Евпаторией. Решила вот свернуть к Саковскому озеру. Не знаю тут, докуда я доеду. Какие-то заграждения, что-то новые понаделали. А, мы на этом месте были полтора ой, позапрошлом году да, Тут можно прямо до моря доехать ой до озера доехать я вот тут машину поставлю подальше и пешочком пройдусь этика это озеро чуть-чуть розоватое даже сейчас она обычно к лету летом приобретает такой розоватый цвет не знаю, на видео передается или нет, но оно и сейчас имеет розоватый оттенок. В этом озере грязицы верные. Но тут, чтобы до них дойти, надо пройти метров сто, наверное. Видно вам нет розоватый оттенок? на видео. Грязный. Чтобы тут грязи добраться, надо пройти метров 100 вглубь туда. Там будет, конечно, не глубоко, может, по пояс, и желательно с собой, чтобы набрать глины с дна, на берегу намазаться, Вода тут очень-очень соленая На ней можно лежать вообще без, без проблем, без каких-либо На дно не уйдете никак Еще в прошлом ролике я говорил, что эта дорога без всяких камер, без светофоров Но вот буквально на днях тут установили камеру Сейчас покажу Будьте внимательны Вот она Вот здесь вот, на столбе. Практически на въезде, как с трассы на эту дорогу уезжать. Не разгоняйтесь. Стоит камера. Скорее всего на 60. Я пока что знаков что-то не видел. Ну да, так как населенный пункт, скорее всего на 60. все дальше дорогу вы видели